Для слабых персональных компьютеров. Игры на Android. Прохождение игр. Let's Play. Обзоры игр. Какие игры взять в дорогу. Игры для самых маленьких. Игры для пожилых людей. Геймеры. Начинайте развивать канал игры. Это очень высокоперспективная ниша для получения дохода. А правильный выбор ниши позволяет вам получать доход в любое время дня и ночи. Создаем правильный, уникальный и интересный контент. Я вам дам 8 подсказок для этой ниши. Сделайте контент-план. Выберите правильные ключевые слова. Разыщите 10 конкурентов и найдите 10 союзников. Приготовьте план размещения видео. Идеально, когда одно видео в день минимум. Проработайте плейлисты. Сделайте группы в социальных сетях по вашей тематике. Закажите стильные обложки у дизайнера. Мы собрали для вас самые популярные 33 ниши. Подписывайтесь на канал Видео для бизнеса, получайте интересный и полезный контент, зарабатывайте деньги на YouTube. Всего доброго, пока!